такая мысль пришла в голову <coughs> вчера был в светофоре магазин такой у вас тоже должен быть и взял м -м, вот это вот это вот если вам нужны лилии бегом в магазин дело в том что вот они лежат там при комнатной температуре естественно потому что там и продавцы и охрана работает и вообще там продукты чего-то только нету они не могут э, при храниться должны от нуля до двух вот бегом туда бегите и берите почему но ну, дешевле не купите цена всего тут э, 45 рублей одна луковица посмотрите в интернете сколько там стоит это ужас какой-то поэтому ну, лаги бриды лучше чем азиатские Поэтому бегом. А там два варианта. Или садите, как я. <coughs> или в морозилке. Ну, в холодильнике, да? От 0 до 2 храните, чтобы они <coughs> не росли дальше. Иначе они лежат. Я смотрю, там просто короба. В коробах вот по две штуки. Вот такой штучки. Вот с открыточки. Ну что, плохая лилия, что ли? Иначе потом в интернете в 100 раз дороже купите. Я бы больше купил, просто денег нету. И почему я так посадил? Я хочу посмотреть. Я хочу, чтобы эм, они были комнатные. И ком, корни буду обрезать. Чтобы она... <coughs> тут заявлена высота разная. <coughs> вот. Но я хочу, чтобы она вот такая выросла. И все. Вот она вырастет до такого высоты. Вот даже вот эту уже можно обрезать. То есть выкопать и обрезать. Вот, кстати, вот две лилии, да, вроде бы вот это вот больше. А знаете, что я сделал? Вот когда вы берете ее, там вот луковица, а внизу корешки. Так вот нижние корешки я у этой обрезал. А за счет чего она растет? А потому что от луковицы, а дальше стержень. Ну, то есть вот этот вот стебель. И от стебля, вот как луковица кончается, вот здесь корешки. Вот за счетки этих корешков она и растет. А у этой Нет! У это я ничего не обрезал, ни нижние, ни верхние, никакие. Вот просто так вот посадил. Да и что получается? Ну, это обогнало. Вообще, ну, просто удивительно. <клёх> вот. И еще. У этих я вот вчера садил. Пару штук чешуйка обломал. И сюда. И прикрыл. чтобы она не высыхала. Земля. Здесь вот, и здесь он подписал как раз 25 й Да, сегодня 26 й вот так вот, господа. Так что бегом в светофор и покупайте. Это даже дешевле, чем оптовая цена. Наверное, я думаю. 45 рублей на что? Ну, если конкретно вот такой вот я брал за 89,90. Ну, считай, 90 рублей. Две штуки. То есть одна штука 45 рублей на сегодня. Вот эти вот брал за 49. Я не знаю почему. Наверное, транспортные сюда. Немножко подороже были. Ну, вчера вот это вот, ну, что плохая лилия, мне нравится, допустим, что плохая лилия, вот вчера взял, и эту взял тоже вчера, Ум отлично, Ой, были бы деньги, купил бы штук 100, засеял огород, а, ну, не огород, ну, огород бы засел, да, только, боже, сейчас, что, сегодня было 0 градусов, вот, а потом предложил цветочный магазин, что, не взяли, что-либо? Роза, допустим, у нас продается по 200 рублей. Ну, по 100 рублей предложить. Вот за 45 рублей брал. Предложить за 100 рублей. Вот. Деньги отбил, еще и заработал. А если там люди с головой и как бы ну, красивые получаются цветы, то вообще пойти в светофор. Тысячу взять потом. Засадить огород и в магазин. И нахрен-то картошка нужна. Да Эту картошку бесплатно тебе привезут прямо вон в газете объявления. 35 рублей килограмм, пожалуйста, и, и сами привезут, и сами разгрузят, и сами занесут. И нахрена садить-то? Я не знаю. Картошку это просто э, ну, глупость, я считаю. Жить в деревне и садить в картошку. Нонсенс. Вот нужно садить, вот.